Всем привет, и спасибо за фрагбро сейчас мы будем прокачивать этот аккаунт, он скорее всего вез... окажется очень везучим Ну вот, я как и говорил, P30 с 5 коробок, потому что здесь упала золотая бабочка Я заметил, что на всех аккаунтах, на которых э, первым донатом падает золотая бабочка, на них очень хорошо сыпется донат, прям вообще заебись просто Так, нихуя там эмак, она Ты чё, ебанутый? Крутим, крутим, крутим. Дальше. Сейчас до первого кода доната, не считая, по 30. Покрутим. Или К 15 или АК-сушку выкручу. И пока ничего. Ну и ничего. А чё? Крутим дальше, дальше, дальше. Пока ничего. Скажете, вы не очень-то и везучий аккаунт. И через здесь коробок так хоп, и АК-15 упадет. Вот типа вот, например, вот в этих. Нет, не упал. Ну, что-то, что-то, что-то, да. Что-то не радует нас пока этот аккаунт, типа... П30 упал очень быстро Остальное пока не падает Совсем Но я надеюсь, что хотя бы До 1300 кредитов Что-то упадет Потому что нужно еще оставить баба боссов на СВ -шку. Так давайте уже К15 Я пошел СВ крутить Ты Что вы охуели что ли Зажали донат Понимаешь донат блять Думаете, отделайтесь одним P30. Не-не-не. Давайте выворачивайте свои карманы, как бы. Так дело не пойдет. Мы тут, как бы, кредиты пришли тратить. А не вот это вот все временное выкручивать. Ну. Но... что до сих пор нету, серьезно? Да нахуй. Блять, еще один П30. Сука. Давай, АК-15 ебал. Бля, тут нсв походу теперь не останется кредитов. Херово-херово, что-то как-то нефартовенько, не фортовенько не Уже мы сколько тут больше 100 коробок уже открыли. Где-то нам на коробок уже 130-140 мы открыли. И нам только два пистолета p 30 упали. А это по скидки уже больше 2000 кредитов скручено, Между прочим. Неужели ничего не дропнется? Не, ну с последних -то нам там что-то должно дропнуться. Потому что обычно с последних кредитов очень хорошо дропнется в Даже там с последних там трех четырех коробок он может долгнуться да ладно неужели ничего не упадет так еще где-то 20 коробок у нас осталось всего лишь будет забавно если ничего не дробнется на самом деле М Прям вообще не падает, слушай Вообще-вообще не падает Да надо, да нахуй Это ч за хуйня вообще Блять, почти 200 коробок открыто Нам только пистолет дало Ебануться, блять Ебануться 14 кредов осталось Ну, блять, давайте эту ам хотя бы Две коробки откроем Я им даже не пал. Охуеть. С 3000 кредитов мы просто имеем пистолет. Веселом.